Субтитры создавал У меня надо лужу Там видать пола? Вот. 26-й дом, там кедра должен быть 28-й дом вроде бы В правой стороне И это еще коммунальная черновка А вот там где-то колонка -то стоит Это частный живой дом, в какой-то степени где стоят а? Будем искать здесь и давай! И площадь уточняется, на прошение подается вопрос слова Жим, знаешь где? На Каска-3, нам две магистральные линии, нужно будет минимум 100%, надо будет с двух сторон работать. Каска-1, каска-2. Я обошел, здесь против можно, угроза сюда есть, на частные дома. Ну все, то есть правильно ты там передал, что одна магистраль кипит. Давление хватит? магистральную да. линию надо, надо будет вот сюда линию. прокладывать ко мне с другой, с противоположной стороны. Вместе вторую цистерну зайдёт. Каска-2, Каска-3 за А уже на месте, сейчас они встречают ее, ствол защиту подойдут, я там тоже уже готовности быть. Каска-2! Отсюда же подойдём, через переход же? Зачем? На вторую линию надо магистральную. Нет, Че? с той стороны. А когда с одного патрубка раздвояется. А? А? Да. Мне надо сюда ствол подавать, с противоположной стороны. Отходи, я туда а буду стерна, кидать. Каска-2 уже ушла, ты кинь видишь. Мы второе шесть. Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Да Там там там. Там там там. 207! седьмой! Вторая! Давай! Дов! Я скажу, когда подать по Да! Слышишь ли он на дороге? Иди Мы вот так его поднимай. запиливай Будем сюда. Уже рабочую линию для подачи стволов у РСК-50 от натушения пожара. Показки один. Связи передавай. Э, к тебе вода-то откуда? От гидранта поступает, уже магистральная линия проложена. Откуда у тебя вода? Каска 2, Каска 1. У тебя же рация есть На связи, Каска 2. У тебя столько, что ты можешь регреть? у тебя здесь. Надо туда еще один ствол. Смотри, на точке 50. Еще надо туда один ствол. Каска 1. Вот рукоятка, да, кей, видишь? Тампу, на панели, где Включи пониженную сначала. Две линии. Значит, эвакуировано из горячих помещений 5 баллов 50 И еще возможно нахождение... Информация формате был на тушение пол на пятьдесят один семьдесят из горящих помещений пять газовых баллонов пятьдесят литров, возможно, нахождение еще четырех баллонов. Будет, она ничего. прям до конца Начальный идет тонавая А вот здесь вот, где калифт, где, где забор крашен, за заканчивается, заканчивается. Там что, бетона-то а, никакого нету? Седьмой нет, седьмой части Корнеев Также создано два боевых участка Значит, первый боевой участок с северной прямо. стороны Задача тушения пожарных и допущения распространения Второй участок с южной стороны э, горячего здания Задачка такая же. Начальник боевого участка постаногам. Сам начальник седьмой части приданные силы. Вторая. Вот, Урал, мощь, ребята. Где находишься? Леха. Давай, не мерзни. Расцепляй головки, скручиваю рукава обратно. еще раз, пропустил от тебя. значит наблюдаем, да, горит частный дом, вот так метров 300 до него, вот второе отделение у нас, Проложен две магистральные линии от пожарного гидранта, вот как сейчас покажу как это все работает, вот значит нашли Колодец с пожарным гидрантом в сугробе. Установили колонку пожарную, напорно-сасывающий рукав и короткий напорный рукав. От насоса, значит, две магистральные линии проложены. с Двух напорных патрубков. Вот. Качаем воду, значит, вот метров на триста две магистральные линии